Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Космокот Одесса. Теперь я вам хочу рассказать свою обещанную историю об игре Мара, игра в кальмара. Смотрите, 2013 год. Видите? Сейчас покажу. Друзья, это 2013 год. Смотрите. Видите? На купюре 20 гривен, 50 гривен и 100 гривен. Там здесь 2013 год, там 2014 и 2014. Значит, смотрите, друзья, если перевернуть купюры, я их перевернул, мы складываем их 20, 50 и 100, и получается у нас распределение ролей. То есть на Украине в 2014 году идет распределение неких ролей. То есть вот их, эти роля. Смотрим дальше. Друзья, 2000, 2015 год, э, Киев, это Киев, видите, 2015 год. Те, кто распределил роля, очень, очень внимательно смотрит за игрой. Он очень внимательно смотрит за игрой. Он буквально в середине. Видите? И этот некто скрыт. Его нет. То, что где-то можно увидеть и нарисовано, это не то. И его нет. Он скрыт. Этот некто. Дальше. И все это время кто-то некто скрытый наблюдает. Видите пустые места. Они как бы вроде бы заполнены но они пусты, они для чего-то, это 2019 год, дальше смотрим, друзья, а дальше в 2019 году происходит то, что я вам сказал, и никто не увидел, буквально это никто не увидел, смотрите, это зетки, если кто-то скажет, ты что, там, с ума сошел, это 200, чего, долларов? Может, кто-то с ума сошел? Это зетки. Ребята, смотрите. Это зетки. Это деньги Зиона. И он уже не скрывает этого, ребят. То есть это, это уже не тайна. Вот это руны, наверное, какие-то. Но это уже не тайна. Посмотрите. То есть, а, такое ощущение, как будто нас, а, в нас кто-то играет. И вот эта лилия, и вот эти зетки, и вот они, ребят Это что, 200 долларов? Да что вы говорите, это 200 гривен Украины. А это Зетки. И не спорьте. Вот этот момент все пропустили. Это 2019 год. А, друзья, смотрите. И самый главный момент, что написано на деньгах 2014 года. Изначально вот этой всей игрой управляет. Смотрите, прямо ж показывает. Управляет. А знаете, кто это? Когда ты не можешь понять проблему, ты должен понимать одно, что ты внутри в нее сильно углубился. Вот так. А тебе надо отдалиться. Отдалиться и понять, что это. Ребят, что это? Андроид, <laughs> искусственный интеллект. Это значок искусственный интеллект. Ребята. Значит, с нами играют те, кто владеет технологиями искусственного интеллекта. Вы видите это? Смотрите. Вот. Я никому ничего не буду доказывать. Все совпадения с реальностью это лишь всего лишь являются совпадением. Ребят, передайте, пожалуйста, это видео. Тому, кто интересуется Вот такими разными штуками <смех> И только будьте добры Указывайте автора А то бывает скачивают Вот смотрите, человек Потом смотришь на себя со стороны И даже не указано кто это И тебе еще говорят, смотри там То есть э, присылают Меня не знаю, присылают Посмотри, что человек говорит э, Ребят, указывайте авторство, пожалуйста Я не против, переливайте друг другу Значит, самое главное, самое главное, я вам показал, сейчас еще закрепим. Смотрите, еще раз, друзья, вот это z -ки. рассмотрите, это 200 гривен Украины. Это Z-ки, это не 200 долларов, не выдумывайте. А вот это значок искусственного интеллекта. То есть, если Android на картинке нарисован, там как-то это не значит, что он прямо вот должен быть таким. Смотрите обозначение. Все, отдаляетесь от этого. Фух, приближайтесь, А теперь вы понимаете хоть что-то. А что вы понимаете? Так же, как и я. Что это всего лишь догадки, доводы. И не более. Так что, ребят, никому не говорите и не утверждайте, что это так. Вы просто это прочитали. Как будто бы, знаете, погадали на картах. Вот так вот, наверное, будет более правильно сказано. Ребят, кто играет в нас, я не знаю. В этот раз, но я вам могу сказать, что на протяжении существования человечества в людей играют всегда. На связи, друзья. Это был канал Космокод Одесса. Думаем, анализируем, делимся.